Я скажу, что Марка Вячеслав Михайлович был депутат Государственной Думы, значит, был сенатором от Иркутской области. Я, наверное, многие вы знаете его о том, что его единственного сенатора значит, в Российской Федерации, который выступал против тех законов, антинародных законов, которые принималось уже на последнем этапе, перед тем, как подписать значит, президенту, отправить на подпись. Поэтому его выступление многие значит, распространены в Ютубе, его очень хорошо знают, но сами прекрасно понимаете, что бурянский народ – это народ наш единогромный народ, значит, это монголоязычная группа, мы родственники, и в принципе на сегодняшний день по, по приглашению нашего кандидата, депутата Вячеслава Михайловича приехал сегодня, чтобы поучаствовать Значит, высказать, выслушать ваше мнение, и, естественно, конечно, доложить. А в дальнейшем вообще, конечно, в своей работе, в своей работе, теми пожелания, которые вы, вы говорите, значит, он будет естественно, конечно, их прислушаться, и в законодательном порядке, значит, явление пожелания исполнения. Следующие. Следующий наш здесь гость, это многие его знают, это был Сергей Александрович, уроженец Республики Калмыкия, род его весь, этот садов, садовки, Сарпинского района. Там они все выросли, здесь на нашей, так сказать, калмыцкой крови парень. Провоевал также, как и значит, Вячеслав Михайлович, чеченскую, Первую чеченскую войну, значит, награжден орденом мужества. Вот, сегодня работает э, в республиканской партии к секретарем Республиканского резкома. Республиканского... Что? Э -э -э да. Единая Россия, что ли, там? Более того, я бы хотел представить вашего вашего земляка. У его Валерьевича, ну его, вы знаете, в последнее время он избран значит, в 2019 году секретарем Кеченевского районного комитета партии. Доверие, конечно, оказали его местные коммунисты, и необходим был молодой парень. Мы с ним побеседовали, он решил тогда использовать площадку Республиканского комитета партии. Для того, чтобы вот те свои внутренние пожелания, то, что он видит в конце концов сегодня, что в Республике творится, и что это долго проразнаться не будет. Собрал вокруг себя многих же молодых ребят, парней, которые значит, последние два года выступали знаете, активно в общественном поле Республики Калмыкия. Очень много сделали для того, чтобы создалось новое гражданское общество Республики Калмыкия. Значит, мы а, посоветовались и выслушали молодых ребят, тех, которых вокруг него, а, и, и решили дать им возможность проявить себя на федеральном уровне, чтобы быть избранными депутатами а, Государственной Думы а, от республиканской едой и от федерального органа а, партии Российской Федерации. Вот четыре человека, а теперь же, а теперь же я предлагаю порядок работы такой. Значит, вступительное слово. Скажем, значит, Вячеслав Михайлович. Значит, а потом мы дадим каждому кандидату коротко. Или о себе рассказать, или свои, значит, предвыбранные работы, или как он хочет работать в дальнейшем. В дальнейшем, значит, будет, когда он будет избранным депутатом Государственной Думы. Э -э ну, и я сам представлю, скажут, говорит-говорит, а сам кто вообще такой, да? Моя фамилия Нуров Николаевич, первый секретарь Калмыцкого Республиканского комитета Компартии Российской Федерации, заместитель председателя Народного урал Республики Калмыкии. Ну, я имею в виду, что я действующий депутат. Поэтому многие будут показывать прогнозы, это встреча или встреча? Я очень четко и ясно говорю, что сегодня у вас встреча с депутатом Народного Урала и с кандидатом депутатом Государственной Думы. Понятно, да? Да, Ислав пожалуйста. Сразу, да? Да, конечно. Так, может быть так, слышно не слышно? Слышно, да? А то многие возрастные немножко наверное, Хорошо. Кого вы назвали возрастным? Себя? Уважаемые земляки, спасибо, что вы нашли возможность все время прийти, задать вопросы. И вообще, вот, когда принимали федеральный закон о назначении. Самых важных выборов на второе воскресенье сентября, конечно, было серьезнейшее возмущение. И в том числе всего депутатского корпуса. Но, как правило, конституционное большинство партии «Единой России» продавили, а именно сделали второй день сентября. Вы знаете, что сентябрь не совсем удобно. Это и сенокос, это и декоросы, значит, много-многое другое, как мы говорим, один день это год кормит. Да, да. Поэтому, ну что делать? Власть навязала, и, согласитесь, это э, утяжеляет ситуацию именно реальной оппозиции. Если кто-то э, иначе считает, мы можем пополемизировать, да, именно КПРФ является единственной оппозиционной силой. Хотя нам очень часто приходится слышать о том, что вы все одним миром массами, вы ничего не делаете, вы уже достали, значит, пустые обещания, многое много другое и так далее. Я думаю, что вы все это слышите, да. Нет, 42 депутата в Государственной Думе, именно фракция КПРФ максимально делает возможное, чтобы защитить интересы большинства. Но не все получается, всего значит, того, что нас крайне мало. Но справедливо Россия и ЛДПР ⁇ это очень избирательная фракция. Значит, они порой зачастую голосуют так, как им скажут. Так, как им скажут. И на то есть у нас конкретные примеры, где они, за, значит, выполняя волю Кремля, значит, голосовали за ту или иную инициативу правительства. Да? Это относительно, почему сделали эти выборы. Мы предлагали, давайте, значит, мы все это уберем, начнется зима, тогда сделаем выборы. Или же весной перед посевами значит, провести вот эти выборы. Да? Но что имеем, то, мы, то имеем. Поэтому в республике у нас, например, бывает посложнее, чем у вас. И вот видим практически полную аудиторию. Я очень рад и рад с вами встретиться. В Калмыки для меня давно мы с Николаем друг друга знаем. Значит, являемся мы с ним вместе. Два монгола, будем говорить, да, представителями, членами Центрального комитета кпр недостаточно. Мы зачастую занимаем вот такую серьезнейшую позицию, связанную с нашими территориями, субъектами с нашими, языковой проблемой, ну и многое-многое другое, которое испытывает новая история России, значит, именно те республики, которые есть в пространстве нашей неопередной России. Это относительно, значит, выборов, да? Что хочется, если сразу, значит, плоскости, практической плоскости, 19 сентября выборы формирования 8-го созыва Государственной Думы. Это самые важные выборы новой истории России. Почему они самые важные? Потому что за 30-летнюю историю в особенности в последнем, в последнем созыве, напринимали столько законов, которые находятся в разряде антинародных, антинародных. И что можно, каким образом можно переломить? Поэтому, возможно, парламентским путем. Но при формировании значительного количества именно левопатриотических сил. КПРФ прошли на выборы не одни. Нас поддержали Трудовая Россия, нас поддержали Левый фронт Сергея Удольцова. Это один из политических заключенных, который за правду сидел 4,5 года. С нами, народно политические Силы, вы знаете, представитель Грудинин, уникальный руководитель. Это оазис социализма, значит, Подмосковье, совхоз Московский, который был в списке третьим. Его просто бесцеремонно преступно, нахально просто его сняли. Сняли. И с нами Николай Платошкин. Я думаю, что многие на нем слышали. Это известный международник, дипломат, ученый и так далее. Он призвал, также он является политическим заключенным. Он почти год был под домашним арестом, и в итоге, значит, вердикта суд вынес и условно он осужден. То есть он не имеет права идти. И вот в пространстве России, вот таких, такой категории людей, относящихся значит, политически заключенным, особенно особенностей последние годы, когда... Почему именно такая категория и протестное настроение растет, я думаю, что вам объяснять не надо. Объяснять не надо. Поэтому 19 сентября мы рекомендуем обязательно ходить только 19-го. 17-18 пойдете, ваши голоса просто украдут. Просто украдут. Потому что мы не знаем, где будут находиться сейфовые мешки. И нас убеждают в том, что там все будет опечатано, приизолировано, видеорегистратор, видеорегистраторы, полицейские и так далее. Но мы знаем новую истории России. Это во многом от лукавого. Да? Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить ваши, наши голоса. Это крайне сложно, почему потому что практически наших представителей в УИКах, председателей нет, как правило, секретарей также нет. И очень здорово, если у нас в каждом УИКе есть с правом членов УИК, с правом решающего голоса, это основной человек, который может проконтролировать наши голоса. 19 -го числа прийти, проголосовать, и вы убедитесь в том, что... Ваш голос не украден, не украден. Вы знаете, что в пространстве нашей России голосуют почти кладбище. Вы знаете о том, что в многих регионах ушедшие из жизни, к сожалению, голосуют. Это как в том анекдоте, когда муж пришел голосовать, говорит, а что мне опять жена? раньше меня проголосовала. Она пять лет тому назад ушла из жизни, да? Поэтому это горькие моменты, значит, реалии сегодняшнего дня. Когда придете на выборы, там будет два бюллетеня. Первый бюллетень за какого одномандатника? За нашего одномандатника характеризовали. Это наш молодой коммуникс и достаточно подготовленный юрист. И вот именно такие люди в состоянии сделать все возможное, отменить все эти дикие законы, которые принимали. Я думаю, что в череде этих законов, я думаю, что не надо значит, вам их напоминать. Это и рост пенсионного возраста, пенсионного возраста, это и 2% НДС, это и значит, ряд вот этой создания цифровой, цифровой колонии. И ни одного закона в новой истории России не принято, чтобы ущемляли именно богатых людей. Это значит, доллар олигархов. Когда Путин начинал Свою деятельность в самом высшем статусе значит, президента было всего лишь 9 миллиардеров. Сегодня 109 миллиардеров. Поэтому очень важно, важно долларовых миллиардеров. И в основном они все от недр и от природных ресурсов. И сегодня очень важно, чтобы пересмотреть все эти дикие законы, принять нормальные законы. Пенсионный возраст в нашей программе заложен, мы отменим, отменим. Вы же знаете, пенсионного фонда в советское время не было. И все получали государственные пенсии. А пенсионные фонды, вот у нас в Бурятии значит, 64 года, средний возраст мужчины. Здесь у нас 63, по-моему, да? Или сколько? Ежемесячно мы отчисляем. И кто получает? Не дожив, наш, значит, земля не дожил и не может получить, который делал отчисление ежемесячно. Получает? Естественно, все дают. В бездомном кармане пенсионного фонда. В любой цивилизованной стране есть такой порядок. Если ушел, не сумел получить, а получать прямые родственники: либо жена, либо муж, либо дети. Да? Это возможно, но только лишь при том случае, если будут там представители вот патетических сил, которые, значит, понимают, что такое. Ответственность, понимают, что такое доверие, и выполняют они э, вот те надежды и большинства. Значит, а Вы в списке у нас, который будете? В списке одномондатников Всего 10 человек. Седьмой. Вы седьмой, да? А у нас, говоря, идет, бояр идет от нашей партии. Может быть, кто-то в сетях его видит, да? Он достаточно такой одержимый наступательно, подготовлено, и там уже глава и руководители, которые просто, значит, как сказать, проваливают то или иное направление, они уж не знают, куда деваться, значит, от нашей фракции. Фракция у нас считается одной из молодой фракции. И вот боец Иенщий идет, а власть вкрапили туда цыденного боя. То есть люди, что, путались, да? Вот таким образом они остаются в власти. Обманывают просто. Э, вот такие совершают дикие действия. Да? И мы в череде всех 14 партий находимся под номером 1. Коммуническая партия Российской Федерации. Но не перепутайте под номером 10. Опять это партия обманка, фальшивка. Это Коммунистическая партия Коммунисты России. Их специально на все выборы направляют они получают за это деньги, чтобы просто зарегистрироваться, да? И, значит, они вот да, делают все то, что им скажут. Просто щипают голоса. 14 партий. Для чего и зачем нужны такой апеллипат? Дело в том, что они все знают, том, что они не пройдут. Значительные. Ну, Единая Россия предполагает, конечно, да? В некой степени какая-то часть ЛДПР из предыдущей России, КПРФ, понятно, да? И мало кто из них пройдет пятипроцентный барьер. Не пройдут. Потом вот эти голоса, которые отщепали у нас Коммунистической партии Российской Федерации, да, к кому они переходят? Единая Россия. Единая Россия, правильно? Вот простая арифметика. Почему они остаются во власти? Ну и. Единственный источник власти – наш многонациональный народ. И статья третья, Значит, да, я думаю, что субъектов и Россия. И вот они вольны решать будущее нашей страны. Не та бюджетная, зависимая сфера, да, которая заставляет идти голосовать и делать тот необходимый процент. Это было всегда новой история России. Бюджетная сфера – армия, правоохранители и так далее. Те, которым скажут, и они выполняют ту волю. Поэтому, э что бы еще, на что бы хотелось акцентировать внимание? Акцентировать внимание. 60 процентов, 70 процентов вообще на выборы не ходят. Это, как правило, протестные слои населения, которые не верят ни во что. Вот я уже говорил о том, что, как они говорят, вы все один миром мазаны, Ничего не хотите делать, мы никому не верим и так далее. Мы задаем вопрос, а как вы хотите дальше? Как вы хотите видеть ситуацию? Вы когда дома находитесь, ругая власть, и вы никуда не выходите. Поэтому наша задача добиться именно дойти до тех, кто вообще не ходит. И если кто-то из вас принял решение поддержать именно реальную оппозицию, как КПРФ, Конечно, надо призвать свое ближайшее окружение и идти обязательно голосовать. Так что, лежа на диване, ругая власть на кухне, мы ситуацию с вами не поменяем. Не поменяем. Что еще здесь хотелось бы добавить? Ну, несколько слов, может быть, о той ситуации, которая слаживается в нашей России. Я, как Николай Ильинич сказал, был депутатом государственной думы от Бурятии был сенатором от Иркутской области и, и прошел тоже уровень Народного права. И, и конечно же, мы знаем, как проходит значит, выбор, да? как проходят законы. И когда задаешь вопрос территориальным депутатам Государственной Думы, в том числе Калмыкии, да? и членам Совета Федерации задаешь вопрос, но вы же понимаете, что это антинародные инициативы, вы поддерживаете. Самодостаточные наши депутаты, бывшие главы, губернаторы, руководители парламентов, ученые большой величины и так далее, неужели вы не понимаете, что нельзя поднимать? И принимать такие законы? Да, мы понимаем, улыбаются, руки разводят и говорят, а что делать, если я не поддержу? Пройдут. Меня просто отзовут. Да? просто отзовут. И там должны пройти и надо поддержать именно те, кто не будут топо и слепо выполнять волю Кремля господина Путина и Единой России. Если будет абсолютно большинство Единой России, будущего у нас не будет. Однозначно не будет. Отечество сейчас находится в опасности. Все продается. Закон, федеральный закон о территории опережающего развития позволил скупать все земли. У нас нет с вами денег, но иностранцы будут скупать. Вот сейчас Дальний Восток, Сибирь, все находится под китайцем. Байкал наш, 80% пресной воды это Байкал, жемчужина. 20% запасов это мира. И на карте Китая Байкал считается территорией чьей территории Китай. Поэтому вот такова реальная ситуация, реальная ситуация. И уж школе мы проговорили про Байкал, значит, мало кто, когда принимали изменения в Конституцию, не понимали, что Байкал перейдет в руководство ведомства федеральной территории. То есть те, которые проживают на прибрежной зоне, это Иркутская область, четвертая часть, шестая часть Республики Бурятия, ничего не могут решать относительно Байкала, я имею в да? Какой-то дядя будет находиться, так же, как реформировали Российскую Академию Наук. Мы в знак протеста выходили, эсеры, как всегда, значит, обещали и не вышли по указке гребля и так далее. И сегодня всем понятно, что Российскую Академию Наук уничтожили по сути. Жилист Иванович говорят в Украинской премии, с которым я работал, неистово защищал образование, науку, все наши ученые команды и так далее. Ничего подобного. Поэтому сегодня перспективы в нашей науке очень плачевные. И когда принимали законы расширения инфраструктуры РЖД в Бурятский участок БАМа, которая позволила сплошные рубки на Байкале и отмену всех экспертиз. Это еще раз подтверждает, что эта власть, она не заинтересована. Они не считают а будущее с Россией, Это власть. У них же, вы знаете, у многих э, в офшорах, значит, недвижимость, средства, э, жены, мужья, дети э, за рубежом детям. Это страшная ситуация. Поэтому э, Байкал болеет. Вот даже на севере Байкала, на севере Байкала, город Северный байкас может, слышали, да? Сегодня даже корову не пьют за Байкал, потому что поражена спирогиры это ядовитая водоросль, которая выбрасывает ее, вот такие запахи стоят и так далее. Поэтому надо нам делать все возможное, чтобы бороться и биться за Байкал. Это наше будущее. И вся газовая нефтяная отрасль находится в руках иностранцев. Вот про Миллера говорили, да, тогда. Миллер получает 1 миллион двести тысяч значит, за один час. Слышали же, да? Да, да. И те миллиарды, которые доходы от газа, они получили по 600 миллионов, 12, 12 членов директоров по 600 миллионов получили. Премии. Неплохо? Премии, да, премии. Качка или как это называется, да? И, <свят> и лучше не будем, товарищи. Далеко не будем ходить. Вся газовая вения, вся энергетика и алюминиевый завода находится в руках. Юрисдикция Соединенных Штатов Америки. То есть этот тезис я попытался немножко роментировать. Я же не говорю про банковскую систему, а национальный банк. Сейчас мы закупаем за рубежом на 600, 800, 900 миллиардов долларов продукцию. Да, те же огурцы, помидоры и прочее, да, мясо, мясные изделия и так далее. Да когда как немерено этой продукции в России. То есть вы покупаете, производителей наши, да, дайте им возможность. Да. Ничего, подобного. Ничего подобного. Это реалии сегодняшнего дня. Поэтому, уважаемые земляки, друзья, товарищи, еще раз хочу сказать, страна в опасности. Поэтому это последняя возможность мирным путем решить, будет у нас настоящий или не будет. Все зависит от вас. Вы у нас единственный источник власти. КПРФ номер один. Ваш земляк от КПРФ выдвинул, Ушиев. Санал угу. а? угу. а? угу. Безучества артистов не называет. Угу. Но я в молодой человек. И, ну. Вот в этом случае, если сформируем вот именно такими принципиальными молодыми людьми, которые не будут называть, нажимать кнопки, которые им скреблять, скажут, будут нажимать ну, те кнопки, которые будут. Улучшать жизнь. А сегодня мы на стадии экономического развития стоим у пропасти. У пропасти. Я думаю, что это объяснить вам не надо. Спасибо. Спасибо. Ну, здравствуйте, мои дорогие диссиденты. Очень трудно выступать на родной земле. Все меня знают. Я уже не знаю, что говорить. Но что хочу сказать, что я здесь родился, здесь. Живут мои дети, и я очень горжусь, что я здесь вырос. Я горжусь, что я киченеровский. И когда у меня спрашивают, Ты, откуда я я из киченера. И я действительно горжусь тем, что... ходят. Потому что... <клышка> мои родители меня воспитали вот таким, какой я есть. А здесь сидит моя гагашка. Дин. Че, че, че, а? Я знаю, то, что вот. Да, благодарен. Ты не раз Давай поддержим. вас. Зато искренне. Исти... Да, да. да, да, да. Истина. да, да. Истина. Благодарен за то, что вы пришли. Да. Благодарен за то, что за мной мой друг в детстве Женя Манжиев. Да, вот все это знаете. Все У ну, Дядь Воборч, Диди Фернджан, не знает. Это еще не так. Санчин Макар здесь со мной. Да. Просто. У нас, ну, киченеры, есть, наверное, определенные эти силы, когда мы можем не молчать, мы можем говорить. И потому что в интересах Родины иногда нужно идти против власти, против государства. И мы сейчас делаем это. Мы идем против партии «Единая Россия». Почему? чтобы защитить, защитить свою Родину, свои киченеры, свою Каламыкию. Я иду на эти выборы не один. Со мной и Коммунистическая партия Российской Федерации. Меня выдвинул Съезд ряд Коммунистского народа, как одного из кандидатов. Коммунистическая партия поддержала мою кандидатуру. Кроме этого, есть ребята, такие же активные, смелые, любящие свою Родину. Из движения «Это наш город», который сейчас создали наблюдательный полк. И будут защищать наши с вами голоса. У нас получается так, что как государство в лице главы правительства и руководители районных муниципальных образований почему-то нарушают права граждан и хотят да, остаться у да, власти да. хотят наши с вами голоса украсть мы, мы все помним мы все помним случай приманыча да, когда молодая девочка Айсафулаева обнаружила да, записала на видео и опубликовала в интернете вброс. Мы все это видели. Я разговаривал с тем человеком, который это делал. И он проникся, он понимает, его осудили. Он проникся, он понимает, что он подделывал голоса своих односельчан, своих родственников, своих братьев и сестер. Понимаете? А когда он закидывал, он говорит, я не думал, что оказывается это так серьезно, и это так сложно. Я, я с ним три часа разговаривал. Я просил его, чтобы он записал видео и сказал, не надо делать так. Он сейчас живет, работает на животноводческой стоянке и он мне признался, что он, что это его преследует. Преследует его, когда он видит взгляды своих соседей, своих родственников. И он боится то, что его сын, когда вырастет, скажет ему, папа, зачем ты это сделал? То есть я это к чему говорю? Потому что люди, на участковых избирательных комиссиях, в ТИКах, в Республиканской избирательной комиссии, ад, адам ресурс, они не понимают, что они хотят изменить выбор каждого человека, то есть ваш, нашего населения. А это делать нельзя. Это и есть, это приравнивается к изменению к родине. Я считаю, что это именно так. И на сегодня есть политические силы в Кавмыкии у нас которые могут противостоять этому, этой власти, которые могут смотреть в сторону народа и что-то делать. Да, за 30 лет у нас случилось страшное. Мне недавно ходило видео в интернете, когда один мужчина говорит, стоит возле разрушенной бани, что ли, говорит то, что после войны наши предки восстанавливали, да? а здесь после правления этой власти получается, что нам нужно необходимо все восстанавливать. Я, я езжу по многим колхозам и колхозам, и мне очень приятно видеть то, то, что в каждом поселке, в каждом маленьком селе стоят ступы. Ступы – это говорит о том, что мы, калмыкинский народ, да, мы, на, на население калмыки, еще поклоняемся, поклоняемся своим местам местам силы, где мы родились, своим предкам. Это говорит о том, что у нас есть гордость. Почему я горжусь то, что И я Кишенеровский? Потому что у нас делаете. сильные корни в наших клетках. Я, я думаю, у нас все получится, если мы встанем. Сейчас Вячеслав Михайлович говорит, то, что нам необходимо прийти всем на выборы. Да, у нас есть определенная прослойка, особенно молодых ребят в возрасте 18, 30, 35 лет, или там ребята, которые находятся там дома занимается сельским хозяйством, тоже нет необходимости в том, чтобы идти на выборы, потому что они думают, что ничего не изменится. Однако это не так. Представьте себе, если каждый из нас придет на выбор. Все, кто в списках, они придут на, на, на выбор и проголосуют. Я не говорю сейчас про себя, чтобы меня, за меня голосовать. Я, я говорю о том, что представьте себе, что все придут. И что будет? Потому что на, на сегодня именно такая ситуация, что надо всем выйти. Как обставали наши предки, мужчины, как наши им помогали да, защищать свою родину. Сейчас именно такая ситуация. Наших активистов нам не дают там, в Велесте проводить митинги. Мне не, не дают проводить встречи с избирателями, потому что там, нужно написать заявление, уведомление, на которое они долго отвечают. На наших активистов за то, что они вышли вот так вот с бумагой, постоялись у белого дома, там написано, да, это про проковидный госпиталь, который нам необходим. Наши активисты уводят полицию и составляют на, на них протокол. А четвертый протокол это уже уголовка. То есть уголовка. Да и до этого власть до, доходит. И нам сейчас государство да, да, дает шанс все изменить. Шанс изменить, выйти и сказать, что мы можем, что мы способны на что-то. Сказать нет этой власти. Это шанс, это выбор. Это предусмотренный законом процедурам. Нам необходимо всем быть. я здесь не говорю, за меня голосовать. Я просто говорю, нам нужно выйти и воспользоваться этим правом. Это выходит так, что вы приходите в ресторан, заказываете там себе борщ, например, да? а вам приносят песок. Потому что повар, что-то там по своему переделал, и ему помогли еще его помощники, и вам принесли кушать. А для того, чтобы такого не, не было, нам нужно просто прийти. И мы его вот, с наблюдательным полком, мы с коммунистической партией, то есть с местным отделением, с съездом от коммунистского народа, мы постараемся защитить ваши родства. Я думаю, что мы это сможем сделать. Но нам нужно прийти все. И с этого будет, я верю, что мы так сделаем, и с этого будет только начало, начало той жизни, на нашей осознанной жизни, когда мы поймем, что в управлении государством надо участвовать. А участвовать надо именно так, ходить на выборы, говорить, возрождать наше гражданское общество. Потому что у нас есть великое прошлое у нашего народа. Я вот в последнее время, года два-три, когда я начал заниматься общественно-политической деятельностью, я всегда задаю себе вопрос, когда что-то сделать. Как бы там, знаете, посмотрите, на посмотрели бы на мои предки, да? И когда я убеждаюсь, когда я чувствую, что я прав, я иду, я иду и делаю. И это мне придает смелость. Вот нам сын Викторович сидит, у него был лозунг, поделись мужа нам нужно поделиться этим ужасом и разделить его между всеми нашими жителями чтобы показать, что мы, кому мы, сможем встать и сказать нет нет этой власти, чтобы начать достойную жизнь мне очень приятно то, что сегодня полный зал спасибо вам, что пришли, я знаю, здесь многие ребята пришли в том числе, будут здесь наблюдать в на миссии от меня, от нашей партии Многие мне задают вопрос, почему там «Самсон» меня называет, <связано> почему он с коммунистами связался. Я вам объясню, почему. В 2019 году, когда были выборы, вот нам сэр не выпустили, были выборы в Алистинское городское собрание. Я пошел наблюдателем, наблюдателя, наблюдателя помогать ребятам, кандидатам-депутатам в городского собрания по участкам. Я был в мобильной группе у меня было удостоверение, я, я мог заходить на, на каждый участок. И мы проехали вот со, со, с другим юристом Оксаной Санжиной, мы проехали 7-8 участков на подсчете. И там получалось так, что 8 часов заканчивается выбор, и там ну, 2-3 часа подсчета, до, до 5 часов утра на КГУ до 2 часов дня на подсчет. На Кинотеатр кинотеатре «Октябрь» до 8 часов утра, потому что все сидели и ждали команды. Команды как сделали? Как, как, как убрать этих наблюдателей, которые находились? Эти, это члены комиссии, это наши учителя, медицинские работники, это бюджетники. Я их не обвиняю, это система такая, понимаете? И тогда, когда я увидел то, что... Наши люди голосуют за партию власти, когда она уже да, в девятнадцатом году уже там натворила много дел, уже были да, предвестия для этого. Я удивился. Я решил заниматься заниматься общественной политической деятельностью, но, но для того, чтобы противостоять ей, этой партии, нужна команда. Такие правила игры. А на сегодня это только коммунистическая партия Российской Федерации. Посмотрите программу, с которой идет КПРФ. Это 10 шагов до достойной жизни, где они действительно предлагают достойную жизнь. Нынешний треяп. Сегодня Ислам Михайлович говорил про социалистический китай, когда сегодня развивается. И это можно делать. Вспомним давайте про образование, которое было у нас. Я учился в Кичинерах. Я ходил утром в школу с Хичиева до далеко-далеко. Я возвращался пешком, но я, я успевал ходить на тренировки, на борьбу, на карате, там, на, на танцевальные я успевал ходить. Я не ходил на вот эти факультативы, репетиторство, все это. У нас сейчас все происходит. У нас происходит то, что ребенок приходит, он идет на репетиторство. С другого репетиторства на другое репетиторство. Иногда это, ну, в основном, это онлайн происходит. Люди тратят деньги. Учитель не заинтересован, чтобы научить ребенка. Учитель заинтересован после школы научить своего ученика, которому он проводит репетиторство. Для чего? Чтобы заработать деньги, потому что государство им так не платит. И когда проходит ЕГЭ, это не экзамен для школьника, это конкурс для репетиторов, которые научили своих детей правильно неправильно. Что творится в здравоохранении? Пандемия нам сегодня показала, что это такое. Что врач это святой человек. И не только врач, но и медицинские братья и сестры, те, те же санитары. Нам это показало и продемонстрировало. И наша медицина не готова. У нас нету врачей элементарных. Недавно вот приезжал к нам министр здравоохранения Мурашкова. Открывали детскую поликлинику в Олисте, все красиво, все разноцветно. Я пошел туда, как кандидат-депутат, встретиться с мурашкой, задать ему три вопроса. По размещению здесь ковидного госпиталя, по лекарственному обеспечению и по кадрам. Меня туда не пустили, меня элементарно не допустили. Ребята, братки какие-то дворовые, на глазах у, у полиции. Меня заотребали, порвали футболку вот так. Эти люди что делают? Эти люди просто изменяют Родину, идут на поводу, у власти, там, в целях лояльности, покорности. Мы не просим вас идти на баррикаду, мы не просим вас выходить на улицы, да, как говорили, на ладь. Мы просим вас прийти на выборы, сказать нет. Или просто сделать свой выбор, чтобы за вас никто не проголосовал. Да. Я верю верю в наш народ, я верю в Кичинеров, особенно Спасибо, что все пришли. Спасибо, спасибо. Друзья, я буду микрофон. Больше я после ковида было всем осел. А ведь давайте таким образом мы представим слово Сергею Александровичу, нашему кандидат-депутату, который идет в региональной группе. Есть офигеть. Таим, Добрый день! Я Цимбала Сергей Александрович, выраженец Калмыкии, Как говорили, родился в Листе, служил в армии, воевал на Кавказе со своими земляками, белмогами. Что хочу сказать? Вот почему я пошел в политику. Когда я пришел в армию, да? Я вот на своей шкуре, скажем так, ощутил то, что происходит с человеком, да, и как с гражданином нашей страны после того, как ты не нужен уже для государства. Я на себе ощутил, как это все происходит. И в процессе, вот, я отучился на высшее образование получил, пошел в политику для того, чтобы... Да, отстаивать свои интересы и граждан, потому что, глядя на то, что сделает с нами страна, страна во главе с такой партией, мы просто идем в пропасть. Вот Вячеслав Михайлович рассказывал сейчас про нашу страну, я вас слушал, да, и оно точно прям ложится на каждый субъект, на нашу Калмыкию, Волоград, Астрахань, вот то же самое, везде одно и то же. Разруха, разруха, разруха. Ничего хорошего нет. Со своими ребятами вот, я разговариваю тоже, с ветеранами. Говорю, ребята, ну, надо идти голосовать. Ну, тоже многие разочаровались после вот, 90-х годов. А многие, кто-то идет, но убеждаешься, говоришь, ну, ты же воевал за страну, присягу давал. Ну, ты же не хочешь, чтобы твои дети жили Совсем в нищий или вообще не, не, не в какой стране, не в России, а может какой-то другой уже. И многие соглашаются и уже идут на выборы, пойдут, многие пойдут уже, которые раньше не ходили. Просто после того, как их предала страна, они перестали ходить. Ну, как отстранились. Вот. В нашей республике, вот Исанал вот, рассказывал, да, действительно у нас творится бардак, огромный бардак, это вот, даже нашим вот, новым головы, это что-то нечто происходит, потому что такого, скажем, полета вниз в пропасть еще не было. Мы только берем, берем кредиты и мы ускоряемся в какую-то непонятную бездну. Что, по-моему, будет происходить, еще непонятно. Кто это хоть деньги отдавать? Он как временщик. наберет эти миллиарды и уедет. Потом кому разгребать? Нам с вами разгребать. Мы здесь останемся жить. Так что, прежде чем пойти на выборы, подумайте, за кого будете голосовать. За коммунистов. За коммунистов, да, правильно. За номер один. Но, вот, попрошу, чтобы, как бы, подошли к своим соседям, кто не ходил на выборы. Объяснить, это выбор, реальный выбор человека. Он находится в кабинке, один на один своей совести. Никого там, никого нет там. Ни главы администрации, ни за школы, ни заведующий детского садика. Сам находится один на лице совести. Так что приходите и голосуйте за нас номер один. Спасибо. Меня зовут Шенархан. Я приехал специально сегодня, потому что встреча с Вячеславом Мурхайовым для меня важное значение, поскольку это человек, который вы знаете, да, ролики видели в интернете да, с выступлениями Совета Совете Федерации, где Матвиенко вообще в шоке, да, и ничего не может сказать, и не знает как остановить, когда человек говорит вот с такой трибуны правду и вот тот как раз слоган мой, да, поделись мужеством, вот человек, который с нами делился мужеством. И во многом я тоже брал пример. И сегодня я хочу сказать, ну я с вами, перед вами стою, человек, который в интернете пишут, да, э, украл целый район, продал э, воры жулик. Э, воры, воры, воры, воры жулик. Но вы прекрасно знаете, что во время, я, я работал 4 года, как обещал, один срок, и все, что успел за 4 года сделать, я смотрю, э, тут э, ничего особо не поменялось, да? э, Вот даже этот зал, он вообще был тут яма на яме, да, ничего тут разрушено, все серо-черное. И я сделал вот, здесь небольшой ремонт для того, чтобы э, люди хоть имели место, где собраться вот сегодня. Э, а прошло уже, там сколько, 14 15 лет с того момента, да, это 15 лет, там четверть жизни. И за это время люди не могли построить новый ДК. Для чего они приходят к власти? Для того, чтобы потом э, просто покоряться главе республики, заставлять людей голосовать э, не, не по своей воле. Это, конечно, э, я считаю, что это унижение. И мы сами, вот раз так живем то мы это допускаем. Тут винить некого. Я помните, когда мы задумали построить больницу, нашлись люди, которые каждый год писали. Здесь в ЮФО, сначала Казанцеву, потом Устинову, писали президенту, писали там прокурору, генеральному прокурору республики на меня, за то, что я задумал в центре села поставить больницу. Они говорили, что это... Против, противоречит всему, и нам такая больница не нужна. А сегодня вот многие теченеровцы мне встречаются э, в Лисе и говорят, вот ситуация с ковидом показала, что такое больницы у себя дома. Э, сегодня к нам везут да, сюда. Э, и э, представьте, у людей какие расходы по сегодняшнему дню. Для того, чтобы если там кто-то родной попал э, в другой район или в республику, в Алисту, это сколько нужно ездить, сколько нужно денег потратить, где-то надо останавливаться. И Поэтому есть больницы, которые сегодня служат людям. И те вопросы, которые там вот коммунальные, сколько здесь домов мы перекрыли, там э, около там больше, э, около 60 домов и зданий учреждений, да, перекрыли там все текло годами. Люди так жили. Сколько мы школ построили, отремонтировали. Новых пост новые построили. И это можно делать, оказывается, спокойно, если вы заинтересованы. А сегодня вы, э, люди говорят, я не пойду на выборы. Да, там без меня решат. Это значит, этот человек говорит, что я не хочу участвовать в жизни э, своих детей. Я не хочу решать их будущее. Пусть все хотят, то и делают. Пусть завтра их убивают, делают рабами и там как, как угодно. То есть человек подписывается в том, что он не хочет участвовать в, э, в будущем своих детей. Э, за будущее надо бороться. Поэтому нужно идти. А вот вы видите, мы в Хурале боремся, да? Но нас там не хватает. Не хватает. Семь да. человек нас. И э, если бы нас было 17, мы бы сегодня поставили бы главу перед собой и спрашивали бы с него. Мы поставили бы правительство и требовали бы исполнения бюджета. И во-первых, принятие нормального бюджета, а не такого, как каждый месяц берут по 2 миллиарда. Уже загнали республику в долг. В долги такие, из которых мы не вылезем, я вам ответственно заявляю, невозможно выйти сегодня с этой ямы. Завтра меня даже главой поставят, да? Я профессионал и то практически не смогу справиться с этой ситуацией. Для чего это делают? Для того, чтобы укрупнить регионы, сказать что республика не способна сама жить, раздавить, раздавить. включить состава Саханской области. И там мы никто. И такая политика она же давно делается, создается такая э, система, при которой люди вынуждены, активные люди уезжают, им вот такой обман, знаете, вот за 30 лет, я наблюдаю, происходит такой обман. Им дали там хорошие рабочие места, они вошли в ипотеку, э, начали красиво жить. А тут раз, такие как Греф объявляет, люди наша нефть. И все сегодня вот, силы направлены на то, чтобы из людей выкачать последние В виде налогов на имущество, транспортного налога, штрафов. Платежей там, сколько нужно вчера, кредитов. Э, кредитов, чтобы получить паспорт, за паспорт там, и так далее, за везде надо платить. За каждую справку надо, да, платить. надо платить. И э, эти платежи, там, купил человек грузовую машину старенькую, платон включает ему. Плати за платон, платить за техосмотр и так далее. платить страховку, то, чего мы никогда раньше не видели этих платежей сегодня этими платежами, завтра налог на мясо нам обещает. Э, Меркурий. Вроде хорошая система, а все равно сегодня каждый шаг плати, Каждый шаг платит. И человека все, что он зарабатывает, отдает на эти вещи. Ему не, не остается на жизнь. Вот почему люди, мы стали нефтью для некоторых олигархов. А почему бензин сегодня, да ты машину купил, вчера ты не ощущал, когда бензин стоил 12 рублей, или там 9 рублей, а сегодня 50, попробуй заправить машину, а попробуй там э техническое обслуживание провести, цены задрали до такой степени, что все это содержать, а люди по-прежнему думают, а нет, там мне немножко, вот, мне не повезло, я сейчас исправлюсь, и там он в Москве сегодня, вчера там 7 лет назад он был крутой А сегодня он еще там построил Подмосковье дом И он не успевает закрывать Ипотеку закрывать Другие потребности И вынужден Вот ковид показал 2 года назад Полтора да? года назад Когда помните москвичи все хлынули сюда Потому что работы нет Все закрыто Больницы не принимают Жить не на что За квартиру надо платить И все кто послабее, все выехали сюда, вернулись домой, а здесь нет работы. Для этого их и оторвали отсюда, чтобы здесь, чтобы сюда они приехали и еще больше в растерянности оказались. Это продуманная, четкая политика. Это система созданная для того, чтобы вот нас просто уничтожить. И в этой ситуации вы говорите... Я не хочу идти на выборы. Меня ничего не волнует. Да это за меня решает. Нет, сегодня надо биться и решать самим. И поэтому э, коммунистическая партия, вот я, я как бы там вообще противник и, э, ком, э, коммунистов всегда был. Но вот действительно, мы с Николаем Андреевичем э, так решили, что... Надо объединиться. Видите, мы в Урале объединились. Объединились кто? Там основной костяк коммунисты. Их трое. Три, трое. И нас всего там 6-7 человек. Два еще еди единоросса. Одного исключили, вы знаете, да, Слана Кусмина. И вот в этой ситуации надо наращивать. В 23-м году борьба за Урал. Нужно нам нормально, здравых людей туда включить. Для того, чтобы это хурал, это самый главный орган, который определяет всю жизнь в республике. На самом деле, не глава, не правительство, а хурал определяет все. И сегодня равнодушие наше, вы должны откинуть и бороться за то, чтобы нормальных людей туда представить. Которые будут отвечать, отвечать за ситуацию. Я вот сам разволновался и на меня делился этот. Поэтому, э, я считаю, что здесь равнодушие не должно быть. И вот коммунисты в этом плане поддержали. И вот идея, идея единого кандидата, мы э, вот Николай Арнеевич ее выдвинул, мы активисты, э, народные активисты поддержали эту идею, собрались вокруг нее и долго выкристализовывался. Но единственная возможность была человеку зарегистрироваться только через Компартию. Да, это крупная федеральная партия. И слава Богу, Николай Евгеньевич нам дал такую возможность. И в конце вот кандидат Санал появился и сегодня он действительно является единым кандидатом от всех оппозиционных сил. Это вот поверьте мне, это для нас сегодня вот последний шанс. Больше даже борьбы, наверное, не будет. Вот эти выборы Госдуму, если мы ее проиграем, и настроение упадет у многих, и пессимизм еще больше, наверное, укрепится и ситуация усложнится. Вот после этих выборов Дума вообще... Вот сегодня она уже, как это говорят, бешеный принтер. Вы даже не знаете, какие законы они там принимают. Законы, по которым завтра нам просто все. Кранты. А новый состав депутатов, он будет еще покорнее. если вы отказываетесь идти на выборы и сегодня нам нужны такие как Мархаев Чеслав Михайлович Санал люди независимые и люди которые болеют душой за республику за страну и их надо поддерживать идите в наблюдатели идите на выборы и равнодушие вот надо просто вот забыть Потому что сегодня одна задача. Нам. нам нужно выживать. А выжить мы можем только, если в 23-м нам удастся хотя бы больше половины депутатов определить в народных хурал. вот тогда у нас начнется колесо раскручиваться в обратную сторону. В свою сторону. Я думаю, что это нам удастся. Спасибо за внимание. Я, конечно, могу тут сколько угодно. Мы, мы, да. Вот вы являетесь то, что вы. Вы ну, садитесь, садитесь, зачем вы будете стоять? Что я, такой? <плес> я что хочу сказать? То, что нам рассказали, это все хорошо. Надо начинать с нашего парламента, со своего. Вы посмотрите, у вас 27 человек. Зачем нам. В нашей республике, где население в настоящее время было 292, из них 60-70 тысяч в Москве, в Ленинград других выехали, осталось 220 230 И на каждую 9-8 тысяч человек один депутат. И что наше. Пока систему мы не, так, не изменим, выборов в наш парламент. Я имею свою республику. Хурал. Да, Хурал. Та система, которую вот вы рассказываете, так и будет. Почему? Вот смотрите, что получается. По списку все прошли, 22 человека по Единой России. И что? Мне что обидно? То, что ни один депутат от Единой России, от нашего района, я имею в виду, у нас их два, но перед народом он должен же был прийти, как говорится, обязан, обязан был. Рассказать, что я иду в фразы, меня проник... не раз, не раз. Ничего подобного. Ничего подобного. Выбрали, ладно. Работают двое. Два директора. Хоть пришли бы они, хоть перед народом отчитались, что они делаются. Ничего не делают. Но для этого что нужно сделать? С каждого района, вот мое предложение, с каждого района, нас 13 районов. 13 депутатов мы должны выбрать, а не кто-то нам предъявить. Ну там в, в, в республике, допустим, в Иллисе, ну 3-4 человека. Ну человек 17, пускай депутатом ну не 27. И что же вы делаете? Вы же народные деньги, как бы, новоплательщиков е, ежегодно, где-то 15 миллионов по моим подсчетам расходуете. Каким образом? 20 тысяч каждый депутат у вас получает, правильно? Не зарплата называется а как командирожный или каким-то под другим уставом. Это получается 25 человек 500 тысяч. Плюс вы казачко по 100 с лишним получаете, наверное, заработную плату. Секретарь, шахвар. Ну вы же зам освобожденных Вот и получается, что вы в месяц расходят миллион с лишним рублей. Не говоря уже о а... Коммунальные услуги плюс. Сейчас смысла нет, обсуждать. Подождите, Мы подождите. У Ну подождите. подождите. Вот до Сейчас тех пор, подождите. Я вам задавал, а за здесь, здесь сидит заместитель. Вы Единая Россия, кандидат. Везде все время, и все время мешает. И вот так вы будете. Никто вам не мешает. Вот именно... То, что да нам, Сергей Викторович, подожди ты. Когда тебе дадут слово, тогда выступай. Да Имей вы, воздух. Давай, я, не его не не я его сам возьму. Я здесь живу в районе 82, 52 года работаю. Ну, и здесь всё время живу. При вы были коммунистами. при Единой России вы стали единоросами. И было, а и буду. Коммуни... Не замолчи, не замолчи. Вот нам все же правильно, мы что было, о том, чтобы 9 человек там это э, реорганизацию провести, правильно же? В нашем парламенте. С нашего парламента надо начинать. Вот тогда будет порядок. Но, будет а будет так порядок. никогда порядку не будет. Ну, если вы считаете, что Нур отказал заработку, я скажу, что она будет хорошо, я сегодня уже являюсь. Да нет, ну вы же это... Получается, это, это, вы же говорите. Нет. Не, подождите, вы освобожденный. На остальные ты не освобожден. Он директором на работает, там получает плат, И плюс еще вы даете. Вы же на сессии, вот вы говорите, вот, э, руководство наше, руководство наше получает, допустим, миллиардные ну, лет в долг. Но парламент же там решение принимает. Вы же бюджет. Утверждайте. Правильно же? Да только что объяснили. А куда вы делаете? Все время, значит, раз он взял, в конце расход большой же получается. Я понятно. Вопрос понятно. А дети отвечают? Да я не знаю, как вы. Это на вашей совести Ну, я не знаю, что... Применусь, а как вы можете? Кого? Как зовут вас, не можете? А честно, жить? Кочунов, а че санжелись? А, а че санжелись? Давайте, да, значит, это мое постоянное место работы, значит, так, я получаю плату. но не 100 тысяч, это я вам точно говорю. Что касается защиты депутатов, есть закон, сам Санкт-Петербурге депутат. Депутат приезжает, уезжает. Но за свои деньги ездит на, ездит, значит, на работу в парламент, на сессию обратно, начаться не будет. Это так законом, значит компенсация 20 тысяч, это именно разрешено, и это принципы в общем, я считаю, что нет. У нас нет, как в других парламентах помощников депутатов платных. у нас все общественники. Три человека всего получают, три депутата получают заработную плату, это два его заместителя. Больше у нас никто заработную плату не получает. Откуда вы взяли 15 миллионов, это же я в службу, но я считаю, что заработную плату человек должен получать заработную да, что касается значения 27 лет, давайте рассмотрим, мы по-моему, предложению давали а, о том, что, например, к, должен быть депутат от каждого района. Так? Давайте сделаем это. от каждого района. Ну вы же понимаете, ну нереальные вещи, говорите, 22 человека, и то, что нам депутатским направление, нам законы не дают пропускать. А вы говорите о том, что нам и никогда не в жизни не Поэтому я считаю, что предложение ваше принято, я этот вопрос поставлю значит, на сессии, и скажу, есть такие значит, пожелания, требования. Спасибо. Еще, еще, еще вопрос. Порядок отзыва. А? Порядок отзыва. Но, у это кстати, кстати вы да? коммунистами, кстати, вопросы несколько ставили на уровне государственного Дома, чтобы все депутаты могли, вернее, избиратели могли назвать депутатов со всех органов, начиная с сельского муниципального называть и высшего государственного представительного органа государственного труда. Это мы опускались. Это очень хороший. Более того, мы ставим вопрос, чтобы судьи, сами народные были, люди, чтобы они избирались на какие как и депутаты на 5 лет. Они не назначались значит, президентом, а потом президенту или же там кому-то подчинялись. Я считаю, что это справедливые вещи. Конечно, если человек не исполняет свои обязанности, не выполняет, ну вот, вышел от народа, его выбрали, он не, не исполняет. А порядки, отозвать и все. А он, более полосу, он будет, он будет защитить, работать, будет, да. он, будет, он, будет защитить, он будет бегать за нами. Да, я лишь говорю. Все правильно. Потому что он выходит не от народа, а он выходит... Я его не знаю, народ. я его не выбирал. Да, а Чего вы говорите? Еще вопросы будут? Да, Нет, да. Вопрос. Пожалуйста, у меня два вопроса. Вы вот, знаете, во время э, проведения Армута э, вас не было ни видно, ни слышно. Меня? Да. Mm -hmm. а, а сейчас, ну, э, а сейчас куда-то стерилизировать. И потом... Э, а, Достаточно можно? Э, я граждан России. Поэтому да. Поэтому, когда были выборы в 19-й году депутат, вы говорили, что продали, а что продали Заслойте, свою должность нам сыру, которая проводил вам большие деньги. И сейчас вы работаете... А вы что вы представите, может, вам что-то схватилось? <решет> что вы а говорите? <решет> Я, не Я, не Я родом от... То, как, говорили, а, сейчас, сейчас а сейчас, а сейчас я живу вообще в Москве. А что в, в, в, в Москве? В Москве. <сínt> <сínt> в Москве как как в, вас зовут? В... Я в всех в знаю, что вы у Значит, не знаете. Товарищи, Вот вы сейчас работаете в Урале, вы не озвучиваете ни сумму своей зарплаты, ни этот, о том, что у вас есть служебная машина. Вы сейчас приехали сюда по партийным делам и приехали на служебной машине, которая не должна использоваться, по-моему, в этих целях. А? Что? Мне не надо показывать. Я, я задала вопрос, пока я ответил человек. Так, я так полагаю, можно за... Это, это уже второй, третий вопрос Николая Жукович по его, так сказать, статусности, да, и меры, меры вознаграждения и так далее. Поэтому то, что получают там наши товарищи, это мизер по сравнению с тем, что имеет Единая Россия. На всех уровнях представительной ветви власти, как правило, доминируют единороссы. Да? Поэтому им вопросы, А наши товарищи получают и мизерные, э, но ну не мизерные, бомбы, да? как бы обозначили. Я точно не знаю. Но я был сенатором, я получал э, 330 тысяч в месяц. В народном хурале э, калмыки сколько получают тогда? Но я был три года единственный коммунист, получая эти заработную плату. Но за счет этой заработной платы содержалась партийная наша организация да? и поддерживались те, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Да? То есть из этих денег поддерживали мы наше население, которое не так здорово живет. Но 169 сенаторов это представители Единой России. И представляете? Вы вот здесь буквально, значит, отмечаете момент, именно только лишь крен даете в сторону КБРФ, так вы задаете вопросы, что они там получают, да? Поэтому это все от лукавого, понятно, что, ну, технология такова, что проникают, естественно, да? любой гражданин имеет вправе задать вопросы, да? вправе задать вопросы. Мы вам ответили, да? А то, что он является заместителем э, народного хурала, он, он выполняет свои должностные, те, которые, значит, как избранный э, человек нашим избирателям, он исполняет свои обязанности, он отчитывается, чем занимается хурал, непосредственно он, как представитель э, народа, да, будем говорить, избранника народа, он, значит, с вами делится рассказывают, что проводится и так далее. Это нормально, это нормальная процедура. Любой глава, любой глава, любой глава ездит по республике, вот так же как ваш, которая находится в, списке, в федеральном списке, да, Батус Хасиков, да, он везде встречается с народом, и ездит и так далее. Вы выполняете свои полномочия, так же как любой руководитель субъекта, он же является руководителем единой России. Он же возглавляет списки по всем регионам, хотя он не имеет на это права. Он должен быть лидером всего народа, а не какой-то келеной части единоросов, как руководитель, да? Но все от лукавого. Вы же видите, единоросовый сейчас кто возглавил? Кто возглавил федеральный список? Пять человек. Лавров, Шойгу. Ни один лидер с Единой России не возглавил список, да? Потому что у них кадров вставляющие ниже плинтуса, да, вы же знаете об да, этом. Да, да. Ни Медведев, ни Совет Федерации, не значит Ни не Володин и другие, да, почему-то. То есть последняя надежда на министра обороны. Процентка поставили. А? Про с вытащили, мы поставили. Лавров и то, что у нас а, а, границы наши открытые, это тоже мы знаем. Когда говорят то, что Путин уйдет, будет война, продается. ничего подобного. Кто? Он? Все базы по миру закрыты. Кто продал и предал значит, интересы нашего государства, сдав всю разведывательную сеть. И сегодня мы окружены базам НАТО. Да? Вот такие вопросы надо задавать. Поэтому э, то, что мы здесь бьем по воробьям, да, это просто, ну, как стать. Вы задали вопрос, вы отчитаетесь, скажите, что. Ваша задача выполнена, да? Так, Спасибо. может быть, давайте. Нет, подождите, подождите, нет, нет. нет. Ребят, так дело не пойдет. Нет, может не быть, подождите. Я все-таки зарода хозяйства, я должен отвечать за свои слова. Вы хотите за мою заработать узнать? Значит, 32 тысячи плюс 10% мне начинает ежемесяч. Довольно? Нормально? На случай служатной машины, что ли? Значит. Нет, подождите, секунду. Вы мне задали, во-первых, не представились. Тем более вы еще не жительница э, республики Албеки. Второй вопрос. По служебной машине. Я на служебной машине, соответственно, законом не езжу, не использую. Как это делают значит, э, люди, которые выданы партии власти? Они используют и помещение, и служебную машину, что угодно. Мы закон соблюдаем и прекрасно понимаем, что использовать государственное имущество, тем более, значит, которое значит, находится э, в значит, государстве, во время выборной кампании нельзя этого делать, иначе меня снимут с выбором. Поэтому вас что-то и что-то не то говорить. Более того, я хочу вам сказать: вы зря говорить о том, что, например, я не приезжаю сюда и не говорю. Я встречаюсь в меру. У нас есть график. График, он естественно, ежемесячно, значит, вывешивается с народом в где четко ясно написано, во сколько я приеду, во сколько я встречаюсь. Вопрос другого характера. Туда приходят не все. Вот сегодня, например, аудитория, которая здесь собрана, она собрана ребятами, людьми, которые действительно в районе хотят что-то изменить и у себя в районе, и в республике. И действительно, я этих людей не, не знаю, не вижу, но тех людей, которые ко мне приходят на город, вы меня извините, я за пять лет изучил уже, я даже знаю, что в семье творится сегодня. Поэтому еще раз, Николай. график есть, и мы работаем. А то, что в Москве сюда не есть, значит же месяц, я же не виноват. Николай Денисович, я, я говорю, женщина. А место курале? Что что? А место а, курале. О, интересный вопрос. Значит, <существ> э, много, много, много вопросов, значит. Я что, места курале продаю, значит? Я значит продал место, значит, нам сыру, значит, во время движения головы, значит. Я продал место, значит, этому. Уши Санава, значит, так, о том, что вот место тоже... Это, естественно, ходит. И, в принципе, она из этой тоже, из этой, из этой тоже корзины, понимаете, что то Сила-то пять тысяч вы знаете, вы сами понимаете о том, что я этому молодому человеку значит, место никак не мог продать, потому что он является моим соратником коммунистом, первым секретарем на в районном партии. Значит, все выдвигали коммунисты и все, никакого разговора нет. Другой вопрос, что насчет нам, сыра Викторовича, ну, нам, извините, извините, он был выдвинут и какие-то средства влаживал для того, чтобы зарегистрироваться, да? ездил, наверное, куда-то и все остальное. Значит. Мне лично, кстати, я вот хочу узнать, сколько он вообще не помещал за До сих пор, потому что суммы разные ходят, до 15 миллионов, от 7 до 15 миллионов. Место, значит, в Народном хурале могу тоже сказать, 7 миллионов. Таким образом, где-то такие цифры. Но почему-то они мимо меня все время проходят. Никак не говорим там девушка, задала вопрос, а вы уже такие эмоции, да? <смех> Спасибо, надеюсь, на вопрос мы попытались ответить. Но, как, кстати, устроили ли это вас, это другой же вопрос, да? Поэтому, не, вот здесь говорят о каких-то 30 тысяч, других, да? А Мархаев в республике сделали, вообще, нахкоборонам, крышующих крышу лес, спирт и все остальное, да? У меня дочь занимается маленьким кафе, людей травит и так далее. То есть это политехнология Кремля, власти. Как остаться в во власти, вот этой вороватой власти, жуликоватой, да? Вот только такими способами, методами. И вот такие вопросы на всех моих встречах заготовлены. Там встреча, говорят, а вы, вы почему так, почему так? На следующей встрече уже другой человек тоже... И с этой череды задают вопросы. Поэтому этот политехнологии мы уже к ним привыкли, мы уже знаем, но другой пути у нас с вами нет. Поэтому мы продолжаем борьбу да, и... продолжаем борьбу, да. Если еще вопросы есть, нет, Если нет, а... Сергей Михайлович Алжай. Я Алжай, Сергей Михайлович. Я думаю, меня все знают здесь. Ведь... Я вообще сегодня вышел в поддержку. Своего земляка, саналов бушвива. Я считаю, это нормально. Насчет того, что женщина говорила, что вы когда-то в свое время молчали при Орлове, а, -а, -а. а теперь начали поднимать голос. Я так считаю, значит, вы созрели. Но мне очень не нравится, когда все говорят, вот ты оппозиционер. Я говорю, я не оппозиционер, это моя позиция. Я патриот, и это моя позиция. Мне не нравится слово оппозиционер. Нет. Поэтому я считаю, это позитивные ребята, которые хотят бороться за то, чтобы наши дети, внуки жили, а не мы с вами. Мы уже свои отжили. Мы свое уже давно, можно говорить, просто просрали. Пока ходили, кивали и думали, что за нас все это будет. Да ничего не будет. У нас уже завтра и земли не будет. Вы понимаете, что наши дети будут рабами на своей земле. А вы сейчас спорите вообще ни о чем. Когда это было, как будет. Надо изменить сейчас просто ситуацию. Надо попросить всех своих родственников, братьев сестер, чтобы они пришли. Именно 19 числа проголосовали за номер один из Асанала. И все. Все, хорошо. Я так считаю, на сегодняшний день у нас в районе очень хороший руководитель, местный Санал Годжирова, я могу сказать, что это реальный парень, он, он отвечает за каждое свое сказанное слово, он никогда ни, ни перед кем не нагибается, не прогибается, потому что когда он пришел, я ему сказал, если завтра будут тебя двигать, я подниму весь район. У нас же в районе, у нас район всегда был стартовой площадкой. Для коммунистов, вот для вас. Сколько секретарей у нас ушло? А что у нас в районе осталось? Ничего. Только бычатники у нас были и все. Даже у нас клубом мы не заработали большого, настоящего заправления коммунистов. Да. Поэтому я хочу, мне нравится, что на сегодняшний день наши пацаны поднимаются. Вот, сана работает. Вот саналы еще поднимаются, это что плохо? Я хочу сказать так, отдать власть молодым, пускай они толкаются, они уже Правильно. устали смотреть на нас. От нашего бездействия устала молодежь и поднимается, надо ее поддержать. Поэтому я так считаю. Я за то, чтобы наши всегда шли, толкались и поднимались и говорили только за нас, за народ. И забудьте это слово, оппозиционеры, оппозиции. Есть позиция. А это то придумали единоросы. <рис> Спасибо. Можно... Мне вопрос э попросили жители, э э депутата э э э Николая Рудневича, тем э был и э э нам чтобы помочь нам вот это, насчет лимана, Сенокосный. наш синокостный лиман. Вот в течение шести лет главный бухгалтер юристы они забрали, а сейчас какой-то а, общественный забирает. Вот, вот чтобы нам вернули вот этот инакомный лиман нам. А, да. Высмо. Высмо. Высмо. Сергей, Сергей, да. Хорошо. Чтобы СМО получала деньги с этого лимана. И чтобы люди жили на нас. вот такой ваш бюджет. хорошо, пожалуйста. Вопрос. Ну, я читал в интернете наезды на вашу семью. Ну, сколько у вас детей? Да? Михаил, сколько у вас детей и как отнеслась дочь ну, к ее наезду? В пункте на ее бизнес-наезде в интернете, как она воспринимает и, как, и работает для нее сейчас? А, у меня трое детей. В моей семье вырос чеченский мальчик. Может быть, слышали об этом с возраста 11 лет, ему уже далеко сейчас за 30. Недавно мне родил восьмого внука. А дочь отнеслась нормально. Почему? Потому что а, уже говорили молодых, да, категориях. Сегодня молодежь уже тоже понимает, да? Где значит, правда, где неправда и так далее. Но приятного мало, потому что власть, самое страшное, переходит на личности, понимаете? Переходит на семейные. Чем больнее, вот, а вот это просто не мне, Вот им как, как вампиры, да, вот они чувствуют такое удовольствие, понимаете. Поэтому я власть всегда предлагаю. Власть должна создавать все необходимые условия для проведения выборов, и условия закона проводить их. А все остальное, то, что я сказал, другого пути у не просто нет. Поэтому клевета и все остальное. Меня Югене зовут жив. Я сам в многом священник. Вы доверили Собьевскому. Да, честно сказать, я хотел реально поблагодарить вас, да, что вы приехали сюда, что поддержали моего друга, что такое количество людей здесь собралось именно с вами встретиться чтобы услышать с первых уст те призывы к людям, да, чтобы они как-то начали меняться, меняться в лучшую сторону. Я также являюсь активистом Элиста, это наш город, который все время протестовал против назначения этих варягов, которые ставятся. И сейчас вы очень много говорите о молодежи. Вот мое поколение, да, мое поколение, это мы те ребята, которые в 18-19 лет прошли первую чеченскую да, и во вторую. Поэтому хочется что-то изменить, именно в первую очередь для своего народа, именно калмыцкого, потому что душа горит, а когда происходит вот это все беззаконие, не знаешь, руки опускаются. И сейчас, в данный момент, для нас, по крайней мере, тех молодых ребят, которые вот активисты, то, что вы посетили районы и республику и поддержали нашего кандидата, хочу поблагодарить вас и, как говорится, Евгений Игоревич Борозов. Спасибо вам. Мы с Аналом достаточно давно знакомы. И действительно здесь достаточно без лукавства. Да, очень хорошо вы говорите о человеке, который состоялся. Человек, который болеет за свою малую родину, да, за наших калмыки, Человек, который говорит открытую правду. Но правду в России не любит. Поэтому отсюда и проблемы, все эти проблемы, да. Поэтому, я уже говорил, там, будет нас больше таких, как Санал Сергей, да, в законодательной ветной власти. Я думаю, что жизнь улучшится. Но самое главное, мы должны поверить, возможность что-то изменить, расправить плечи. Мы же потомки Великого. У нас такая история, да. И мы вот так под этими жуликами значит, сидим и... Вот, да. Поэтому нам надо расправить, да, поверить в то, что мы вот, у нас великая история, и мы можем что-то в этой жизни исправить. Калмыкия, она для нас, насменов, а для других республик, является одной из показателей, как можно бороться за права, в том числе за права народа. Да. И когда Жириновский, я с ним работал и в Государственной Думе, да, и в Совете Федерации, когда он носил, и когда он говорил о том, что у нас будет 40 субъектов, только по 4 миллиона, и голос только был слышен, да, со стороны Калмыкии, Якутии, Бурятии и так далее. Это, это позиция, не оппозиция, да, как вы говорите, да, это позиция. А иначе нельзя. Просто стерут порошок. Вот когда объединяли усердынский бурятский округ, Агинский бурятский округ, мы, значит, были крайне против всего, да, и стеной встали, но не спрашивали, понимаете, будете, не будете, там наверху уже решили, да? Но когда увидели мнение определенной категории, или когда алтайцы, значит, говорили о том, что мы против объединения, да? хотите проблемы, значит, продолжайте. Поэтому все эти непродуманные шаги власти, вот эти все... А, Буквально, значит, ну, вы знаете, что начудил Ельцина и все остальные, да. Это вошло уже в некую привычку, что ли, этой власти, да. Что любое их, же, вот эти хотелки, любое желание могут они протащить, понимаете. И когда говорит Жириновский, надо обязательно призадуматься, да. Потому что это говорящая голова именно Кремля. И, и он специально внедрен в Государственную Дума, чтобы уничтожать именно КПРФ. Специально, потому что есть сейчас заявление, и они, он выступает специально. Я вносил предложение изменить рекламе по алфавиту, да, значит, через определенное время бесполезно. Он все время говорит после КПР. 80% времени он уделяет для того, чтобы говорить, все было плохо и так далее. Да? Ну что делать? Поэтому другого нет у нас с вами. Поэтому очень важно то, что молодые. Но ну, молодые, молодым тоже. Но есть же молодое крыло Единой России – это молодая гвардия, да? Просто это кощунственно, что это значит, крыло молодое носит такое название. Мы же знаем краснодон, Краснодом, да? когда дети наши там, в возрасте 10 лет, 15-17 лет, которым все, что возможно отрезать, отрезали, да? вырезали им звезды, значит, бросали в шахты и заливали серной кислотой. А их, вот это молодое крыло, назвали значит, себя значит, этот как? молодой гвардией. Не кощунственно? Конечно, кощунственно. Поэтому в этой власти совести просто нет, просто нет. а лучшего не будет. Спасибо. У нас есть вопрос еще? Или ну, я просто еще хотел на завершение сказать, да? И вот те стихи, которые мне отправил, да, да. Да, стихи, которые отправил наш поэт Исокий Синдуев. Но прежде чем прочитать, я хочу сказать о том, что немало нас связывает с Калмыкией. И вот я очень рад, пришли родственники Бенкеева. да? Халга Санжеевна, вот yeah. давайте вот поаплодируем. Да? А, Халга Санджиевна, она в, в родном моем Буханском районе, Харкуской области. Это я 40-50 лет живу в Буряте, да, с тремя рублями отцовскими уехал, поступил к этот институт. И так живу в Бурятии. А сам я родом с Иркутской области. Но ну, исторически вы знаете, что это была Бурятская земля, да? И вот на моей родной земле, Буханском Халга Санжеевна, работает. Я всегда горжусь, да. Вот величие нашего, значит, калмыцкого народа, она вот является представителем там, да. Все с таким уважением относятся. Она была председателем территориальной избирательной комиссии. И Халга Санжена всех вот так, можно сказать, строила, говорила, и в основе ее деятельности всегда был закон и справедливость. Понимаете? Поэтому на сто процентов все были уверены, что именно выбранная компания в Единской, Боханской долине – будут законными, потому что там стояла ваша землячка. Если можно, поплодим. Мы достаточно немало с ними знакомы. И вот здесь очень многие годы молодая, моя старшая сестра, красивая, Женя Прокопина Евгения, значит так. Где у нас Джангар? Где? А, Джангар здесь, да. Вот это мой племянник. Это создание, создание вот вашего. Сына калмыцкого народа и моей сестры, да, и я давно хотел проехать на эту землю, да, и вот я сейчас планирую посетить, где она нашла свое последнее пристанище, к сожалению, ушла, но жизнь продолжается, немало детей, детей, сыновья, все достойные, и вот я вчера находился в окружении своих племянников, да, и мне было очень приятно и радостно. И вместе через призму этого, значит, радовались мои, которые живут в Агинском, в в Иркутской области, наши родственники, что у нас здесь живут, касательно Женины, продолжение рода, и это нас, конечно же, радует. Да. Поэтому мы настолько взаимопрониклись, да, настолько мы вместе, да, поэтому только вместе мы можем в нашей общей семье, семье навести порядок. Великая Россия, великое наследие и история. И когда Кедми, израильский политолог, говорит, почему все своих руководителей уничтожаете? Это неправильно. Разные истории бывают. Но вы слышите, в Китае или еще в каком-то государстве уничтожают предыдущих своих руководителей. Хотя и были ошибки, перекосы и так далее. И почему вы стесняетесь слова коммунистический, да? Было единственное... Не-не-не, <с>: привилегии! Во время Великой Отечественной войны коммунисты поднимались в атаку первыми и комсомольцы, и первыми погибали. Поэтому не надо стесняться этого. Разное было все нашей истории. Поэтому новой волной мы, коммунисты, говорим с учетом всех ошибок, которые были в нашей истории, идти вперед за обновленный социализм, за новый социализм, который, говорит Платошкин, только тогда мы можем навести собственное себе собственной стране вот тот порядок, о котором мы с вами сегодня говорим. И вот эти стихи завершения, это возможно. Буквально сколько часов тому назад это родилось? Пять часов. Пять часов назад, да. Я братством с калмыком горжусь неспроста. И свежестью однолицей всемирной признана и листа шахматной столицей. Над шахматным полем, над полем Фиде Беркут степной реет, И этом моем улан сердце мне гордостью греет. Мне жаждает полета крылья свело, До него взлететь мне бы, чтоб реет с ним крыло-крыло, Под вечным синим небом. Я рад встречи, рад тому, что вы даете оценку. Я не мог не проехать, да. Николай Владимир Веневич, мы уже на первом, на втором этапе съезда говорили, да. Он у нас тоже неоднократно был, да, он был на свадьбе моей дочери, да. И вот я еще раз говорю о том, что настолько мы вместе и настолько мы.